— Маткульт, привет! — А пошла запись, да? — Да. — Все, тогда значит, и, Второй при, день. и прелюдия тоже сочетались, если будем делить. — Второй день Сероса! — Вот, а вот эта задача, которую я сейчас скажу... — Я? — Если ты ее не решишь, то... — Позор на мою голову, Сидор. — А вот не совсем. — Она хитрая. — Так, давай. — Я не знаю, там решить. — Первая задача второго дня. Папа Савасеев пытается решить в лоб. Сейчас посмотрите, сейчас посмотрим. Значит, на доске написано 11 целых чисел. Не обязательно различных. Так. То есть, ну понятно, мы записали там какие-то 11. Я увидел э, картину. 7 лет спустя называется. Света приезжает в Сероса. Стоит здесь мы с двух сторон. И решаем на скорость ее задачи. Это повод не отписываться В ближайшие 7 лет от канала, да? Да Ждите этого Ну, кстати, уже в девятом можно, уже через 5 Да, в восьмом можно Как я на инфу Да. жесть Да Значит, 11 целых чисел Не обязательно различных Может ли оказаться Что произведение Любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? <свят> Господи. <спаси. свят> шести, наверное. Да, то есть мы берем любое разбиение на множество из пяти и шести. И говорим, что у нас должно быть вот так. И может ли такое быть? Целых или натуральных? Целых. Не обязательно различных. Но натуральных, я думаю, ты справишься сделать, действительно. Ну, в смысле, если я сделаю для натуральных? Для натуральных просто берем 5 наименьших и 6 наибольших. Нет, нужно, чтобы любые. Да, то есть, ну, как бы для натуральных, очевидно, строится контрпример, как бы. Потому что мы берем 5 наименьших сюда, 5 наименьших, остальные 6 Ой, я что-то смотрю, туплю и не понимаю. 5 и 6, йохарный бабай. Да. Может ли быть так, что произведение любых пяти, пяти? больше, чем произведение любых 6? И если мы берем только натуральные, это на, на понимание условия, мы берем просто сюда 5 наименьших, сюда остальные, и очевидно, вот это не больше. Да. Не, не меньше. Да. Так, теперь, если они не отрицательны, тоже, наверное, очень быстро можно доказать, что этого не может быть. А, потому что, ну, опять же, если все натуральные, то вопрос снят. И, да, если есть два нуля, то уже это условие не может быть соблюдено. Да, безусловно. Значит, соответственно, если Потому что один. мы записываем 0 сюда, 0 сюда, и они равны. Ну, да, если есть 1-0 ну, и все положительные, то, опять же, не может быть, берешь 0 в эту группу и жора. Отлично. Так, значит, если такое а возможно, а то нам нужно подключать отрицательные числа Обязательно, да. Так, значит, если такое возможно, то нужны отрицательные числа. Так, произведение любых пяти больше, чем остальных шести. Произведение любых пяти больше, чем остальных шести. Думайте, кстати, вам тоже проверка. Думайте, думайте, да. Отличная задача. Думай, думай, голова. Сколько будет дважды два? так, если я возьму вот эти, значит, вот у меня 11 ячеек. Так? Ну, вроде да. Сейчас. Раз 10 палочек было, значит ячейка да. 11. Так. Значит, я заполняю их. Так. Я заполняю их. Так. Значит, и каждый раз я перемножаю получающиеся... Ну, смотри, что я хочу. Я тебе могу сказать сразу, что я хочу. Давай. Во-первых, наверное, очень быстро можно разобраться, что нуля среди них вообще нет. Допустим. Ну, то есть я, ну, допустим, допустим да. доказал. Тогда, да. тогда они все отлично от нуля. Теперь я делаю следующее. Я перемножаю много-много из этих равенств. Так. так чтобы получилось, нет что... Равенств. а Давай назовем P произведение всех. Да. Что P в катой больше, чем P в степени K плюс 2. K плюс 2? Да, потому что квадраты. А, сука, тут же могут быть отрицательные. Тихо. Ой, извините. <смех> ну, в принципе, это собака женского пола, так что ничего страшного. Да, да пусть... Имеет самое прямое отношение к делу, главное. <смех> <смех> да, может же быть, что мне нельзя сократить на ПФК-той, да? Да. <смех> а, стоп! Стоп! А вот так. Ну так получится, наверное, да. Все? Если ты это сделаешь. А, ну подожди нет, тогда противоречие будет такое, которое не является противоречием. Нет. Э -э mm -hmm. Да, здесь, э -э здесь понятно. Если ты если отрицательный, тогда у тебя противоречия нет. Ладно, а вот так? Ну вот так. Так уже все. Если нет нулей, то все. То есть понятно, да, что я хочу? Понятно, что достаточно. Первый шаг. Я хочу доказать, что нулей среди них нет. Угу. Ну, во-первых, нет двух нулей. Уже обсудили. Двух нулей нет. Да. Доказали. Там, там и там ноль, и ноль mm -hmm. равно нулю, mm -hmm. а не больше. Так, если есть один ноль, почему это не может произойти? Um, потому что если есть один ноль, то мы можем его э, спарить. Значит, Мы можем, Значит, что сделать? Мы можем э, э, засунуть его сюда э, вместе с любыми другими пятерками. Так. И у меня получится, что любые пятерки положительные. Положительные, да. Любых. любых пятерок положительных. Да. Наверное, из этого следует, что они все положительные тоже. Из этого следует, что они все одного знака вроде бы. Все очевидно, знака, да? Да. Потому что. Потому что если тут 0, и мы взяли сюда отрицательно, сюда положительно, а потом поменяли местами, то вот здесь было положительно, стало отрицательно, либо наоборот, и хотя бы одно да. из них меньше нуля. Так? Да, да. Значит, они все одного знака, но если все отрицательные, то если все отрицательные, и 1-0, да, у нас остался. Сейчас, значит, еще раз. А, ставим здесь 0, да? Да, у нас противоречие в другом месте. Да. Ставим здесь 0, тогда. А, в данный момент это положительная хрень. Э -э, допустим, да-да, из-за Теперь мы, если у них, если здесь есть числа противоположного знака То меняем местами То меняем местами И отрицательное И оно становится отрицательным, противоречит да, значит. значит, числа противоположного знака здесь нет Да, причем вот сюда мы могли выбрать любые 5 чисел да. Поэтому Поэтому они все одного знака, очевидно. Да. А если если, все, если все отрицательные, то мы сюда ссовываем ноль, а тут оно больше нуля Да, все. Хорошо, доказали, что нуля нет. <Jungle fala> да, нуля нет. Все, отлично. Значит, теперь что я делаю? Раз нуля нет, мне достаточно теперь захреначить, что вот у меня вот такое равенство будет. Да. То есть Минальчик. мне нужно напихать столько пятерок, да, пересекающихся как-то друг с другом, чтобы возникло... Так, сейчас, значит... P это 11 хренов. Да? P, произведение uh, всех. Да, 11 хренов. Значит, в степени 2K это 22K хренов этих. Uh, да? uh, И здесь 22K плюс 22 хрена. Ну типа. Так, здесь шестерки, здесь пятерки. Значит, uh, нужно... Так, Сейчас. В целом, ты можешь взять вообще все пятерки, да? Ну да, ну да. Но если я взял все пятерки, а, сколько их будет-то? Ну, можно, конечно, попробовать, но, но вот я имею в виду, ты понимаешь, да, что я хочу подобрать k так, чтобы это получилось просто, и все. Да. Ну, допустим, ты взял все пятерки. А, давай возьмем все пятерки. Их c из 11 по 5. Да, это... Это четное, по-моему. 11 по -моему. на... 10 на 9 на 8 на 7 Делить а, на 120 э, Делить на 120, да, то есть Так, 12, э, 12 живет здесь и здесь да. а, Итого у меня получилось на 42, 42 на 11 э, Да, ну 11 сразу сокращаем То есть у меня по 42 раза войдет каждый P в степени 42. И а, сейчас, почему-то один сократил. А потому что в, в каждую. А, ты что... В каждой 1 раз. Да. Да. да. да. да. да. да. Okay, Всем понятно, мы... да? Я взял все пятерки и перемножил. А, тогда у меня вот столько. Сейчас. Получилось 5. Пяти... А, подожди, сейчас, опять надо, пятерок, может, на 5. У тебя столько пятерок, да? Да, у меня столько пятерок. Вот столько пятерок. Вот столько пятерок. Значит, Тогда столько каждый, чисел. Да, умножить на 5. Вот умножить так. на 5, да. 42 на 5. 210. Наши, да, умножить на 210. Я помню, это число. Так. Теперь, если я взял, соответственно, каждый раз шестерка, да, у меня возникает? Да. Каждый раз возникает шестерка. Ну, шестерок столько же, очевидно. Да. И, естественно, соответственно, Не мы умножаем на 6. на 6 вместо этого. Вот и все. P в 210, больше, чем P. Степень 42 на 6. Так. Сокращаем, получаем, что 1 больше, чем p в 42. Отлично. То, То есть, есть p в, 2, в квадрате в 21. И мы доказали, что такое невозможно, так? Ну, вроде да. А? Что нет? Так, отлично. Подожди, стой, стой, стой! Мы доказали только одно, что они все по модулю равны единице. Ну у тебя же тут строго больше. А, с... да, точно, точно так. Так, то есть мы думать. доказали, что такое невозможно. Так, где я мог выжануться? Ты с таким видом это говоришь, что я... Давай проверим вот такое. Допу давай так, э, подожди, пока не ищи, значит, смотрим. Допустим, мы взяли двойку один раз и минус единицу 10 раз. Тогда... Э, Пятерка, в которую входит двойка, имеет произведение 2, что больше, чем один. А пятерка, в которую не входит двойка, имеет произведение минус 1, что больше, чем минус 2. Так? <свят> работает или не работает? Что? <свят> Берем под такой. Сейчас стой. Минус это 2 просто. Она больше, чем 1. Так. Так. Минус 1. Работает. Это что, противоречия математике? Подожди, это противоречие. Так, почему тогда? Что же пошло не так? Так, а что пошло не так? А пошло не так, вот что. Если минус 1 больше минус 2, и минус 1 больше минус 2. То минус 1 умножить на минус 1 не больше, чем минус 2 умножить на минус 2. Ой-ой-ой-ой-ой. Правда, да? Вы поняли, где я ошибся, да? Я бездумно перемножал неравенство, сохраняя знак. Да. А это делать нельзя. Блин, это гениально! Вот если бы я не занимался этой фигней, я бы сразу выдумал этот контрпример. Так. Черт! Ну, я, все, я же говорю, да. задача. Это что-то. Все, папа, а -а -а. официально не профпригоден. Все, блин, это жопа. Да, блин. <с İş> вот это жопа. Но, Слушай. на самом деле. Кошмар. Я В... сделал то же самое. Ровно, да? Просто? Я сделал ровно то <связыв> же самое. Перемножил. Профессиональная все. деформация фамильная. <связыв> да, перемножил. Наверное, дедушка сделала бы то же самое, <связыв> Папу, да, мой папа. Итак, перемножил все, получил, начал записывать. Но я всегда все записываю, стараюсь очень строго записывать. Поэтому на ЕГЭ 94, в отличие от всех одноклассников. Ну 94 это конечно, но я не успел геометрию сделать, чисто физически не успел. Блин. Ну и короче на пробном понятно. И короче, когда я начал записывать, и короче я начал записывать, начал записывать, но потом вот Бог меня дернул. За руку я как-то, бы, я реш... я как это... ну типа, я всегда пытаюсь максимально строго записать, и я внезапно понял, что фигня. Гааа, гениальная задача просто. Да, их задача гениальная. Мне интересно, сколько человек попалось и записал очень Это много, много. Очень естественная идея, там все пятерки прямые, очень естественная идея. Ну давай. Ух. Кто не попался на папу или не попался сам, или, попа или придумал сам пример, а потом не понял, где папа ошибся, математика это прекрасно. Да, я согласен, это просто вообще. Да, вот это, вот это я понимаю, вот этот номер. Вот это, если бы я имел коня, да? Да. Нет, я, ну я, я же то же самое сделал, возможно, ты, когда начал записывать строго, я думаю, возможно, ты бы тоже. Стипа. то осознал. У меня просто в решении, короче, написано. Та-да-да, -да -да, перемножим, да да да та-да-да. -да -да, потом пара зачеркнутых предложений и возьмем вот да, такую десятку. Да, надо в другую сторону думать, начинать сразу, придумывать пример. Нет, там, очевид... там хочется что? доказывать, что нет. Да. Всем хочется, мне хочется. Обалдеть, просто обалдеть. Задача супер. И? Геома. Нет? Задача номер 6. О. Геома, нет? Стереомы. <связь> Но... Ну, это, конечно, стереомы, но, но да. я вас умоляю. Ну, это не... За у нас, типа, я тебя умоляю, да? Дано натуральное число N. Трансцендентально говорил в коверкотовом пальто. Саша утверждает, что для любых N лучей в пространстве... Дано N? Да. Какое? Натуральное. Так. Вот, но я не нарисую пространство на доске И если я нарисую пространство на доске это Вы его не увидите на своем мониторе Это N-мерное пространство? Но или это пространство трехмерное А, Так. Значит, для любых N в лучей пространстве Никакие два из которых не имеют общих точек То есть вот тут как бы Нет общих точек, они друг на другом идут Да Он сможет отметить На, отметить на этих точках на этих лучах к точек, <свот> лежащих на одной Pardon. сфере. Мы <свот> <свот> <We свот> берем сферу и отмечаем как бы пересечение этих лучей. И он утверждает, что он сможет найти такую сферу, которая пересекается хотя бы в к точках. Для любых n лучей в пространстве. При каком наибольшем к его утверждение верно? Так. Надо осознать, что тут было сказано. Итак, да, то есть <сёк> мы рисуем, он говорит, вот у меня есть число k. Рисуйте мне любые n лучей в пространстве, которые не имеют общих точек, и я найду вам такую сферу, которая пересекает эти лучи суммарно хотя бы в k точках. И какое k он может выиграть максимально e. А, лучи. Если бы прямые было бы. Да, лучи. Всегда. Записывать ее, конечно, неприятно, но думать приятно. А сейчас, она на двух лучах одна точка, две точки, ну, как бы... Можно. Же. Если а. она пересекает луч двух точках, то он отметил двух, две. Так. Минимум к, да, точек? Да, он, ну, то есть на любых точках он должен уметь находить сферу, которая пересекает их хотя бы в каточках. Я надеюсь, вы поняли условия. Да, Думаю. это пространственное Хорошо, вот мне дали 5. Это мышление. значит, что я э, uh -huh. могу, сейчас, то есть, какие бы пять лучей ты мне не дал, да. я укажу сферу. На которой пять точек. точек Как минимум к -точек, да. Угу. Так, я пытаюсь понять, в чем вообще, как бы сказать, в чем препятствие взять огромную сферу, и, и все точки крещения будут всегда. Вот я пытаюсь понять, в чем препятствие, где вообще есть хоть одно препятствие. Параллельными могут быть или нет? Лучи могут. Так, сейчас, значит, так, вот я взял сферу. Лучи не могут иметь общих точек. Да. Mm. Ну, чтобы, понятно, не было типа сферы, которая пересекает через одну точку. В целом, это все равно все не это я не могу понять. Допустим, я взял все вот эти вот хреновины. Да. И нарисовал огромную сферу, в которую заведомо все эти хреновины включились. Так. Тогда ее точно пересек каждый луч. Да. Итого, значит, что у нас имеется? У нас имеется оценка k больше либо n. Так. Сейчас. А n это что? n это количество лучей. У нас k от n, если что. А, подожди. То есть э... k это функция. Сейчас. k, от n. k от n. То есть мне нужно при числу лучей, да. гарантировать, что, что я смогу сделать k точек. Да. Ну, короче, у нас есть функция некоторая k n. и вот мы хотим как бы для данного фиксированного n найти э, какое максимальное число точек пересечения можно гарантировать. Да. да. Да, Я да, даже да, этот да. вопрос жюри задавал, хотя в целом понимал, что да. Mm -hmm. То есть первое очевидное утверждение, что N мы всегда гарантируем. Да, okay. значит, что говорит папа? Возьмем огромную сферу. Огромную... И все лучи уходят на бесконечность, но начинаются внутри нее. Значит, Пок... они ее как минимум один раз пересекают. Покажи но... мне огромную тетю, говорила маленькая Света, открывая книгу про Арахну. <смех> Желтый туман. Да. Покажи да. мне огромную тетю. Отлично. Так, покажи мне огромную сферу. Так, теперь мне хотелось бы утверждать, что n плюс один я уже не получил. И моя математическая интуиция хочет мне это заявить категорично. Хочет категорично заявить, что n плюс один не удастся. Же тогда можно пытаться придумывать э, да. какое-нибудь плохое расположение, так? Ну да, да, то есть хочется... Сейчас мы хотим придумать такие лучи, на которых мы фиг отметим много точек. Да, то есть вот как бы больше одной мы не отметим никогда, какая бы сфера ни была. Каждый луч получит, ну, либо какой-то луч получит, конечно, две точки этой сферы, но тогда другие получат хрен с полтиной. Вот, да? Ну, то есть понятно, что K может быть больше, чем N. То есть, например, если у нас все по идее, контакт, да, по идее то мы просто рисуем O, да, и, и каждый пересекает подарок. Да, но ну, вот я, допустим, вот, вот где может... Вот э, что мне заказано, если я имею две вот такие точки? Вот что тогда? Э, где гарантированно можно мне... Ну, конечно, на продолжение. О. То есть, если я беру два вот таких луча то суммарно на них будет две точки максимум. Да, отлично. Значит, что говорит папа? Mm -hmm. Он говорит, давайте возьмем прямую и заметим, что прямую сфера пересекает максимум в двух точках. Да. Но тогда, если да. мы нарисуем на этой прямой два противоположных луча, да. то так как прямую она пересекает не больше, чем в двух точках, то эти два луча она суммарно тоже пересечет не больше, чем в двух точках. Да, значит, любая сфера... Оп. Оп. Да. Значит, для этой пары лучей как бы два. Да. И того причетных n мы все доказали. Да, значит, и того папа. Э, ну да, логично. Причетных n все. Итого папа берет просто какие-то n- лучей. Ну, я вообще на плоскости рисовал. Да. Вот такие какие-то n лучей, Да которые друг другу противоположны. Да. И понятно, что на каждом из них, на каждой из этих пар отмечено не больше двух точек. А фар всего Н пополам, значит отвечено меньше, Либра, равно, чем Да. А теперь Да. Итак, пусть нечетная. Да, пусть нечетная. Сейчас, секунда. Так. Yep. Так, можно ли, можно ли избежать n плюс первой точки как-то, да? Можно ли избежать n плюс первой да. точки? То есть папа говорит, что у нас уже есть оценка на n плюс 1 на самом деле. Да? Да, да, Потому что мы то же самое делаем, но один лучше у нас без пары. Поэтому у нас n плюс 1 а, округленная вверх балла Да, лучей. да, да. Ну да, и всего да, да. n плюс 1 точка. Отлично. Значит, у нас в есть пример на n и оценка на n плюс 1. Но что из этого выглядит Да. Смогу ли я? Хочу ли я? Давно ли я тут был? Магнолия. ли Знаешь, это анекдот, да? Нет. Человек не мог никак вспомнить слово. Какой-то цветок, который называется типа «Могу ли я?» «Хочу ли я?» Ааа, <с Ecstasy> Так, ну и что? Н плюс один или Н? Блин. Ну хорошо, давай начнем Русский ты математик или американский? Как с романтическим ну, ну, числом ну, плоскости? Ну один, берем один луч. Как с числом плоскости. Один луч, я всегда добьюсь того, что будет... Ты сам. Да, точно. Да. То есть, если у меня один луч, я точно могу добиться одной точки. Один? Сейчас. Ну, а! Ой! А! Ой! Подожди! Второй день, папа, пока проваливай. <правит> <правит> да, <ё> моё а. <правит> Не, нормально, нормально. Сейчас. Значит, и так, подожди. То есть так. Эм... Значит, опять пробухнул перед вторым днем, получается. Ну хорошо, вот давай один. Вот я взял один, n равно один. Да. Тогда я всегда <правит> могу взять две точки пересечения. Логично. Так. Ну, значит, n плюс один ответ. <правит> ну, давай для трех еще. Три. Ну да, кстати, натуральный N, так что... Ча-ча-ча, три луча. Ча-ча-ча, три луча. И хочется сказать, что можно всегда добиться четырех точек пересечения, а не трех, да? Да, но это уже не очевидно. Абсолютно не очевидно. Вот даже вот так просто вот сделано, вот и что мне сделать, как мне добиться четырех. Вот как, вот, если я вот отсюда взял, вот как вот, чем... Ну, вот, вот, вот, вот у меня три луча вот так идут. Ничего я буду делать, как я четырех -то их четырех туда бьють. Хреново их добьюсь. Вот да? я тоже над этой картинкой думал: вот когда я придумал, там уже это. Причем можно ограничиться окружностями, очевидно, да? Потому что. Ну, здесь ну, да. <св> а, ну в смысле, да, понятно, что. Понятно, что, что и в общем, если, ну, как что, бы. Что, если не что, получится. Сфера, то... что окружность, то, я хочу либо доказать, что любая окружность пересекает их только в трех, либо предъявить окружность, которая пересекает их в четырех. Но это если они все в одной плоскости. Ну, так ä, тебе нарисуют в одной, и жопа. Не, если мы пытаемся доказать, что N, то да. <connect> ну да. Но вот я не вижу здесь варианта никакого, потому что... Так, подожди. То есть, если один из лучей пересекает две, то тогда хочется сказать, что один из этих двух окружность пересечь не может. Допустим. Ну, вроде очевидно. Ну, допустим, да. Да, логично в целом. Ну, то есть при n равно 1, ответ 2, при n равно 2k, ответ 2k. Так. А при n равно э, 2k плюс 1, k больше 0, ответ все-таки 2k плюс 1, то есть n. Ну, хочется так сказать, да. Нет? Ты опять кое-что забыл. Ой! <свят> <свят> Ой! Ё-моё! <свят> Еще всегда? Мы же можем делать на втором луче тоже две точки пересечения. И тогда, если нас на обоих лучах по да, он один не пересекает, но зато тут по два. Ё-моё! Значит, тут тоже. И картинка, она уже сильно намекает. М плюс один, М плюс 1. Короче, ну да, ясно, видимо, что при нечетном будет М плюс один, да? Так. Но как? Ну давай я скажу, наверное. Ну давай, расскажи, да, что-то я не могу догнать. Значит, ну в целом, если вот отсюда оно уже быстро развивается. Ну, наверное, я бы ее решил. Наверное. Не знаю. Если бы ночью подушками не кидался. Да, да, да, точно. У меня такая же жопа была. Я тогда сел, посмотрел на задачу и упал на нее. Просыпаюсь, прошло час сорок. Еще немножко посмотрел более свежим взглядом. Родил какие-то идеи, из которых какой-то там бальчик один или два набралось. Потом опять упал, заснул до конца. Да, да. Но это, это с успехом, это с успехом. Вот, значит, короче, берем любую плоскость, не параллельную ни одному из лучей. Да. Тогда все лучи уходят либо сюда, либо сюда. Ну. То есть по одной из этих двух сторон уходят на бесконечность. Ну да. Но у нас лучей 2k плюс 1. Да! Значит, хотя бы с одной стороны на бесконечности уходит k плюс 1 лучи. Да! В принципе, нам. Ну да. Ну да. Беспублично заявляет. Да. Дирихле. Отлично. Берем Сейчас. эту сторону. Я после того, как познакомился на Олимпиаде всесоюзной там же с грузинами, так. я после этого всегда ржал над словом «дирихле». А знаешь, почему? Почему? Потому что «хле» — это, ну, в общем, да, то самое трёхбутное слово по-грузински. По крайней мере, мне там это рассказали. Я не, не ручаюсь. Но у нас, кстати, грузины-то наверняка есть на канале раз 20-30. Так что в комментариях: те, кто знает грузинский, отметьте, верность, что совет, хле это неприличное слово. Но я, по крайней мере, вернулся с тех пор. На уроках всегда ржал. Меня даже выгоняли за это. Иногда. сразу смысл. Значит, берем плоскость очень далекую отсюда. Так. Оп, плоскость. Ой. Так, ничего, а, ничего. Все лучи начинаются раньше нее Да <как> но, <как> <как> но потом они ее пересекают Да-да-да-да-да <как> Ну да. хорошо, давай скажем, что это не плоскость, а Огромная окружность Да-да-да-да, огромная и Тогда окружность. они начинаются до нее и входят в нее да, да. Но где-то должны и выйти Где-то должны выйти Значит, каждый из К плюс один лучей пошел и вышел Получали два К плюс два А, подожди То есть ты на самом деле вообще забил Вот на эти да. лучи Просто забил. Да. И взял, сделал по две точки на каждом из этих. Да. У нас вот та гениальная. же самая идея. По это две гениальная. точки на каждом. Это гениальная задача. Слушайте, автору этой задачи ставится величайший респект. пять с плюсом и книга «Математика для гуманитарии в подарок, если мы когда-нибудь в жизни встретимся, и у меня будет с собой книга. Потому что это полный вообще восторг. По-моему, это самая красивая задача из всех, которые до этого продиктовал. я говорил. Это очень круто. Я не знаю, кто автор, но это очень. Вот круто. да. Ну еще раз, мы взяли, короче, очень далекую плоскость. Афигеть. И ее все пересекли да, к плюс один. Дальше, да, А дальше. потом сделали ее сферу чуть -чуть и они тогда... загнули и она из... естественно снова да. и туда, туда, они... туда изогнули. Тогда пошло. они в нее вошли, но должны и выйти. Входят и выходят, как у пятачка. Да. Блин! А -а -а! Вот это математика! Слушай, второй день это вообще полный восторг. Да я задачи, как на подбор. Да, но а какие крутые. А а? Третья? Третья, да? Ну, а третья квадраты. А! Подожди, третья это же квадраты, да? И отсюда же. Да, вот третью я знаю. Решить я ее не смог абсолютно. И мы не сможем. И мы не сможем. А вы должны смочь. Попробуйте. Да, да. Давайте я попробую вспомнить. Итак, есть число. А, некоторые. Давай я. Правильно, ну, да? Э -э да, есть натуральное число n. Да. Да. Сейчас. Это его запись десятичная. Натуральное число n. Рассмотрим да. все различные точные квадраты, которые можно получить из n ни одной цифры. То есть берем любую цифру, не знаю... Ну да. Да. Вычеркиваем, Да-да-да. у совсем. нас осталось какое-то число Меньше. Числа, э, да. И мы смотрим, является ли оно точным квадратом Пусть там х квадрат получается Потом берем, вычеркиваем другую цифру Проверяем Снова <клапристост> смотрим, является ли оно точным квадратом <клапристост> э, да. И вот смотрим все различные точные квадраты, которые мы таким образом можем получить их количество Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины не от n. Как говорят в математике, ограничено сверху. То есть мы можем число... взять огромное число. число n. Число n из 100 тысяч триллионов квадратов. знаков. Да. Вычеркивать из него все цифры по одной, смотреть на все точные квадраты, которые получились. И у нас все равно не получится больше, чем, например, да. тысяча квадратов. Существует Различных m. Квадратов. Такое, что для любого n число... Число различных квадратов. квадратов. А что значит различных? Это значит, что, ну, если, например, число 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Ну, а, давай нет, даже так. Да, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. А, ну да, ну ты вычеркивал все время, да. То Мы вычеркиваем как бы одинаковые, ну, разные цифры, да, но да, получаем да, да. одинаковый квадрат. Это не считается, не это Не считается, интересно. Что точно не Считается именно различных Меньше. То есть размер множества точных квадратов множество да. сразу. Да, Ну я не не, не плюс. Ну, это никак. полный гроб. Ну, не полный гроб. Полный гроб это задача 8, но она тоже геометрия. А ну это... ладно. Ну, в общем, это, наверное, да, ребята, да. Дима Белов, наверное, разобрал, как обычно, да, там или Боря Трушин разобрал. Ну, в общем, бог с ней. Давай следующего. А я ее не решил. А. Восьмая геометрия. А, восьмая геома, да. Причем ну, геометрию я решил один человек на Олимпиаде и потратил на это 14 листов бумаги на одну задачу. И он стал победителем в абсолютно, абсолютным. Больше всего. Ну, году собственно, году. он участник и победитель международного математики. И он в, в топ-6 междуна... сервиса по информатике. Туревский. Максим. Да. Максим, удачи в этом году. На у него, по-моему, почти 3000 было. И сейчас там что-то в этом роде. А мы будем выступать под белым флагом, да? Не знаю. Я это... Надо, надо вот... Не то, что, чтобы я особенно намерзла, Особенно я... важно всех порвать вот именно как бы вот в этом случае. Потому что это ну как бы такая харкотина в рожу этому сраному западному миру. Такая огромная верблюжья. Вот. Поэтому те, кто поедут, попробуйте это сделать. Вот так вот. Короче, Удачи! переводя на нормальный язык, папа считает неправильным ограничение детей. Абсолютно. Я считаю, что независимо, я абсолютно, я говорю про политику, я уже говорил много раз, я абсолютно толерантен. Любая оценка текущих событий меня устраивает, если она там человеком принята, как надел себе пиджак и носишь. Но то, что они запретили нам участвовать под нашим флагом, а деть, детям, детям это а просто, очевидно, дети, я не, не знаю, все вот, ну. эти ракеты должны к ним туда, вот прийти на их базы и все там разбомбить нахрен, вот этот Лондон там, Нью-Йорк, чтобы в жопу все пошло, все, ура, на позитивной ноте заканчиваем вот. да. Маткуль, привет всем!